Учился я на третьем курсе филологического университета. Была пятница, часов 8 восемь вечера. Я недавно вернулся из университета. В этот день, как назвал, было много пар. Я планировал, как я проведу выходные и конкретно сегодняшний вечер. В голову ничего не приходило. И отложив это дело до лучших времен, я отправился на кухню. С целью чего-нибудь перекусить. В этот самый момент раздался звонок мобильного телефона. В трубке звучал голос миловидной девушки. Она представилась Катериной. Назвалась подругой моей знакомой. Из ее слов стало ясно, что ей нужно исправить недочеты в курсовой, причем как можно быстрее, поэтому она обратилась ко мне с просьбой воспользоваться компом. А так как это было лет 15 назад, то в роли носителя информации выступали дискеты. Буквально через 30 минут она была у моей двери. При ней действительно была дискета, но при этом одежда ее была слишком откровенна. Катерина была одета в алое платье с оголенными плечами и внушительным вырезом на груди. Я указал ей ту комнату, где находился комп. И стал наблюдать за ней. С самого первого взгляда мне показалось, что комп и курсовая это лишь предлог для знакомства. Однако виду я не подавал. Вдруг он действительно и необходим. Она внесла какие-то корректировки в работу и через несколько минут была уже свободна. В это время я решил пожарить картошку, так как это были почти все мои кулинарные возможности на тот момент. Она как бы случайно заявила, что очень проголодалась, и попросилась на ужин, аргументировав это тем, что мужчины готовят прекрасно, и не стоит упускать этой возможности. Мы принялись за ужин, и я, между делом, предложил выпить вина. Она как будто только ждала этого предложения, и охотно согласилась. Вечер прошел в уютной, теплой обстановке. Мы много разговаривали, смеялись, обменивались шутками. «Мою квартиру...» «Мою квартиру она покинула ближе к вечеру следующего дня». Практически сразу после ее ухода я обнаружил дискету, ставленную возле компьютера. Но с учетом предшествующих событий я сделал вывод, что курсовая имеет не такое важное значение, как могло показаться на первый взгляд. Однако не стал колебаться и позвонил ей, и сообщил, что курсовая у меня. Она ответила, что срочности никакой нет, она зайдет на следующей неделе. С того момента прошло 15 лет. Ее дискета до сих пор лежит в верхнем ящике компьютерного стола и ждет свою хозяйку.